всем привет вы на канале for Post. это видео для автомобилистов и автомобиля ненавистников и вот почему автоблогер андрей вдовиков расскажет нам всякие приятные и не очень приятные возможно, возможно даже дорогостоящие и дорогостоящие новости в мире автомобилизма. Я вот сейчас спрошу. Была муссировала тема, что обещали, не обещали, не знаю, как это трактовать, что наконец-таки или не наконец ведут мораторий на ОСАГО. Вот такая была обещание от политиков наших. Что ну, это, это в Совете Федерации Кирилл Кабанов такой есть у нас. Прекрасный Он, человек. Да, да. Он предложил ввести мораторий на ОСАГО, потому что оно по факту не, ну, не работает угу. за январь получается за декабрь 2022 года ни одного ремонта по ОСАГО не сделано, потому что ну, страховые решили так не делать. Ни одно из того не соглашается за те деньги ремонтировать машины. А там проблема в том, что страховые уменьшают выплаты, да, занижают выплаты? Да, и они выплачивают деньгами, и очень маленькие выплаты. То есть по факту не работает система ОСАГО. А соответственно мастерские не хотят за эти деньги ничего Да, работать. не хотят. они, ну, То есть очень маленькая сумма денег да на ремонт автомобиля она не соответствует действительности реальности и есть... вот в этом январе ни, ни, ни одна мастерская не бралась ну, <связывается> да да то есть ну, в декабре уже и в январе ситуация такая же такая тогда действительно ну <связывается> ну они, они как бы выплачивают по деньгами да ну как как это выплата это выплата но тряп... она не соответствует затратам которые автомобилист несет на ремонт Правильно, <связывается> да, я да. она в три раза меньше в три раза меньше? В три раза меньше. А, как они, а чем они считают? Они хоть на рынок ходят автомобильные? Да, да, там есть у нас вообще специальные справочники РСА, в которых стоимость работ и стоимость запчастей. И они обновляются постоянно, но смысл в том, что там в этих справочниках берется самые низкие, низкие стоимости запчастей, плюс еще применяется оптовая скидка. А кто эти справочники создает? Это составляют в РСА, Российский союз автостраховщиков. То есть автостраховщики сами для себя, сами для себя рисуют... И... Да, и очень это... справедливыми. <laughs> да, кстати, неплохо. Да. Так, может быть, тогда отменить автострахование действительно, но это просто сбор денег с людей. А, да, ну вот поступило такое ну, предложение. Ты, ты за? Я... Наверное, за реформу его, потому что отмени если отменить, э есть мнения такие, что если отменить, то мы вернемся опять в 90-е, где вот эти вот разборки на дорогах. Ну Ничего страшного, поразбираемся на дорогах, значит. что? Да, просто, наверное, я бы за реформу и усиление вообще государственного участия в этом ОСАГО, потому что это само по себе э тема. Будет даже не государственно, во-первых, более жесткого регулирования, потому что у нас по вообще всем канонам страхования 80% поступающих денег там или 90% должны быть идти обратно на выплаты. А по факту у нас где-то 70% 65%. То есть неплохой, неплохой бизнес такой. Ну да, кто-то зарабатывает на этом очень хорошо. И, да, хотелось и... бы знать кто. Вот у нас сейчас э, правительство бегает, ищет э, спонсоров угу. на всякие гуманитарные, военные цели, да? Угу. Вот сидят же гаврики, <свят> да, кто-то зарабатывает, потому что там э, и при том там миллиарды рублей. Ну догадываюсь. А, ты думаешь ведут мораторию или не ведут? Ну я думаю, скорее всего нет. Ты пессимист, не веришь в, э, в силу ну, это сенаторов? Предложение, я думаю, что как бы сказать, то может каждый. <къем> А сделать? Да, да, художника всякий может обидеть, не всякий может убежать. То есть сенатор всякое может сказать, но не все предложения могут воплотиться в жизнь. Но э, водителям только молиться, только молиться, ребята. Второй мой вопрос, как бы тоже важный. Многие жители нашей страны спрашивают, как застучать автомобилиста. Ты говорил в Москве как-то, там есть уже что-то такое. В Москве есть приложение помощник Москвы. Как оно работает и про что это? А это можно, можно любой человек на смартфоне увидел где-то неправильного припарковавшегося гражданина, так. может его сфотографировать, отправить в систему, и его штрафуют этого человека, который... Какая хорошая штука. Удобно сейчас да, заложить соседа. Кстати, в этом смысле, на всю Россию-то будет надеваться эта шляпа? Да, причем это хотели сделать еще в прошлом году, сделать такое приложение, именно всероссийское, во всех регионах но сами понимаете там не до того было в прошлом году а, а в этом а в этом стало до того и выделили деньги и уже занимаются специализированные разработчики этой проблемой универсальное есть... приложение на на все Да, на все на всю россию будет то есть и я думаю мы скоро увидим даже севастополь ну может быть не скоро ну но... вот-вот да, в этом году. Автомобилисты, ну а автомобилиста ненавистники, а есть такая категория, знаешь, людей, которые принципиально воюют с автомобилистами, которые будут ходить и смотреть. Это что теперь общелкает со всех сторон, там по два-три штрафа? Да, придется теперь соблюдать все. Все менее выгодно иметь машину. Ты знаешь, да, у, нас, у нас еще бульмень. бульмень? А, да, а, а, в Москве а там... вот насчет бульмень. Как тебе насчет штрафа за парковку на газоне? Да, я читал, такая. Вот наложить что... э, общероссийскую практику штрафов по телефону, угу. там сколько? 36 тысяч предлагают? — По-моему, около 30, 30 тысяч 30, до, до, до, 30 тысяч. до 30 тысяч за парковку. — Там сам штраф не 30, не 30 тысяч, он меньше. Просто это руководитель ведомства, который вот этим всем ведает. Он У нас даже это работает не через приложение, а через Telegram, по-моему. То есть можно было сфотографировать, отправить этому человеку в Телеграм, и он а штрафуют или в WhatsApp там а, в у нас местный чиновник местный наш. чиновник это вот так решил сделать Была такая опередить ситуацию. зовут его Женя Евгений Евгений Евгений, да, Евгений. Я не помню ну а фамилию мы не помним кстати интересно работает ли или нет это кстати любопытная деталь я что хочу сказать соизмеримый штраф ну я считаю что нет Хотя, с другой стороны, вообще эта проблема со штрафами, с одной стороны, она как бы бьет по карману обычных так. автовладельцев, а с другой стороны, я читал недавно такую историю, один товарищ из Дагестана уехал в Дубай, угу. вот, а в Дагестане, сами понимаете, правила дорожного движения, очень уважают. Да, там, куда хочу, куда и еду. Да, да. И, ну и он что-то там пару раз нарушил, и ему пришло штрафов, там что-то на чуть ли не на десяток тысяч долларов. Вот, и он резко перестал нарушать. Просто мне знаешь, что кажется, а что в Дубае там машину можно где-то припарковать, У -у -у. не паркуясь. Кстати, ведь паркуясь на дорожке пешеходной, это нарушение. Да, да. А скажи, пожалуйста, объективно: Севастополь, вот ты его знаешь. Севастопольский двор. Mm -hmm. да, Ну, это девятиэтажки, крупники. Где людям парковать машину? если... Вот он... я вечерком прихожу к себе домой, с работы иду, а там же плотность такая, парковочных мест в городе мало, что mm -hmm. паркуются автомобилисты, чтобы не закрыть дорогу mm -hmm. а... на дорожке пешеходные. No так. И... и теперь ведут это приложение, чудесное. Я иду, щелкнул mm -hmm. пять раз, и людям прилетело, а где-то... Где парковаться? Ну, вот это справедливо вообще, или нет? Это, конечно, это несправедливо. Просто это проблема больше нашей ур урбанистики и распределения. Потому что каждому дому должны полагаться соответствующие подземные парковки. Где-то это у нас есть, где-то нет. Ну, большей части нет. Ну, смотри, ты же сам вот уратовал, что надо больше государственного участия в первом вопросе. Ну, вопрос ОСАГО. ОСАГО, потому что. Вот а вопрос урбанистики, строительства mm -hmm. это полностью регулируемая государственная история. Причем так регулируемая, что пока дом построит, э, застройщик там расплатится за все. Вопрос: mm -hmm. строить дом, нет парковочных мест. Государство не... То есть соответствующее числу жителей. Ведь можно сделать расчеты среднестатистические по России, сколько в среднем на такой-то подъезд да. автомобилей. И, соответственно, выдавать задание ⁇ Дом стройте, но с парковкой, подземной, там, наземной да. ⁇ Это же как бы несложно. Вы же в любом случае еще эту парковку продадите. Это что же тоже как бы? Да, деньги. там парковочные места стоят, кстати, приличные и деньги. Приличные деньги. Да и потом и да. покупатель бы квартиры. Кто автомобилист, наверняка, бы еще был, был согласен с этим, что у него есть охраняемое место, парковка там, рядом с домом. Угу. Правильно? Ну да. Ну, как бы, или там в какой-то пешеходной доступности от дома. Ну, вот те дома, которые вот сейчас, вот, да, ну, построены уже, вот, даже новые в Севастополе. Вот, допустим, ну, там на Победе, ну, на да. пар, где, где под парк Победы, парковая улица, там у меня на Степаняно вот новые дома есть. Там вот, допустим... Сделали открытую парковку. Ну, там есть места Есть парковки. места, но если не хватает. Не хватает да. Идешь на том же на парковой, в парке Победы, и там mm -hmm. люди вынуждены на проезжей части держать вот так машины вдоль и поперек, mm -hmm. затыкая один ряд, как правило, вообще. Это же расходы. То есть... Я к чему говорю? Что хорошо, мы-то штрафовать можем людей. Мы решить проблему, где люди будут парковаться. В море, что ли? У меня вопрос. В море? Или как? Или продать машины? А их же надо, если продать, то, значит, кто-то купит для того, чтобы по ним ездить. Вообще комплексно У нас кто-то думает о том, что у нас одна, одно решение перекрывает возможности другого решения. Они же противоречивы. Я другому. уверен, что думают, просто как всегда не хватает ресурсов. Вообще у нас есть... Не трати... хватает ресурса вот здесь. Да, и здесь в том числе у нас есть... Может, кто... подключить какую-то группу товарищей? А, стра... Комплексная стратегия развития транспорт-урбанистики, вот прям до каких-то там... Стратег... Вот так нет, стратегии я тебя сейчас назову, перечислю. У нас в стране куча замечательных стратегий. Ох. Как начинаешь никать, угу. и эта стратегия превращается в тактическое решение, не имеющее стратегической цели. Ты не кажется, что вот как бы... А в итоге кто страдает? Человек. Ну, человек, мне и себя жалко, когда я между машинами прохожу по этим самым переулочкам. Но как человек, у которого была машина, мне и понятен автомобилист. Не бросишь машину, просто непонятно, где ее бросить. Ну вот просто где. Ну, да, а ну, то, что ведут штрафы, такой... я не сомневаюсь. Вот сейчас у нас автомобилист будет платить за все. Только другое дело, что а деньги-то куда идут? Ну хорошо, мы штрафами оплачиваем и... Ну — Деньги идут в соответствующую контору, по-моему, даже частную. И мы об этом говорили, по-моему, в прошлых видео. — Почему? Посмотрите прошлые видео наши. <свят> Мои соотечественники-россияне должны оплачивать чей-то банкет, собственно говоря. Ведь они не на развитие оказывают. Ну, там какой-то процент, что-то в регион, да, все замечательно. Угу. — Но, но... Как, как правило, да, это частная контора, это не в государство даже идет. — То есть, давай так, прогноз на 2023 год. Автомобилистам год будет счастливым. Год будет. Как, как всегда, да. Год будет, как всегда. <laughs> Год будет, как всегда. Год будет, Значит... как всегда, где-то счастливым, но большей частью... Такой. Будут вводиться ограничения. Да. То есть мы, мы движемся в сторону введения все больших и больших ограничений. Кстати, на этот счет я хотел спросить, ты где-нибудь слышал, вот где-нибудь в каком-то регионе или, может быть, всероссийскую практику, что для участников СО, кто там на фронте и кто оставил дома машину, какие-то преференции в этом смысле? Да, я изучал этот вопрос, но в Севастополе я почему-то не нашел подобной практики. Это все региональное, да? Это региональное законодательство предусматривает то есть должен быть издан соответствующий закону. Он, кстати издан у нас в севастополе но почему-то про автомобилистов, автомобилистов там не указано там а какие практики в регионах вообще. есть что делать? есть практика что освобождают от транспортного налога вот я в, то ли в якутии то ли в хакасе mm -hmm. и увидел такой за 21 за 22 год участника и это кстати логично потому что если я человек, не пользуюсь машиной да, человек находится соответствующие до в армии, 100... да, армии машины не пользуются, то соответственно и можно и освободить к тому же но там так интересно до 150 лошадиных сил то есть если больше извольте платить, платить да. странно как будто бы если у тебя больше 150 ты пользуешься машиной но да. общероссийской ну, идеи а, разная-разная практика в разных регионах кто-то может не успел Скажи, просто, пожалуйста, вот с учетом бы. того что для тех кто в армии сейчас действующие mm -hmm. да какие бы ты с учетом знания наших законов, федеральных, региональных, вел бы преференции с учетом того, что вот люди выполняют свой долг, рискуют жизнью и вообще не пользуются машиной сейчас в это время. Ну, естественно, вот транспортный налог самое, что напрашивается. Транспортный налог, ОСАГА тоже. Освободить от ОСАГО тоже опять, самое. Опять, Даже не освободить, а, скажем, бы пред, пред, предоставить льготу. Пусть какую-то нагрузку несут. Хотя бы на время, время службы. Страховые помещу, да. компании, социальную. Участвуют в этом процессе? Да, да, пусть застрахуют бесплатно этих людей. Да, прекрасная история, кстати, между прочим, почему нет? Да, к тому же, почему мораторий, да, мало того, что машины не чинят, выплаты маленькие, они еще расширили, так сказать, тарифный коридор, то есть подняли цены еще. То есть цены поднялись. А стоимость к... страховки растет, а а к... стоимость выплат уменьшается. А качество услуг, то есть практически стремится к мизеру. — То еще одна стратегия какая-то, видимо, о которой просто нам забыли сказать, <свят> Урбани, урбанистическая. А, — Кстати, чем мы не члены Совета Ну, конечно, до Совета Федерации мне далек... ну, далековато, ну, но вот предложение, кстати, почему бы не ввести? Ну, смотри, в Совете Федерации представители граждан. <свят> да? Да. От законодательных собраний, это прямое представительство, и от исполнительных органов власти. Так, Это тоже в каком-то смысле прямое представительство ну, людей. Uh -huh. Мне кажется, могли бы поддержать эту историю. Я вообще, вообще хороший бы аудит провести и спросить, ребят, вот деньги, вот uh -huh. получено, потрачено. И аудитик. И uh -huh. рассказать и гражданам, которые на колесах, и гражданам, которые не автомобилисты, да, рассказать, ребят, вот смотрите, страховые компании, как много потеют ради вас. Uh -huh. Ну, правильно? Ну, почему бы нет, да. Кстати, хорошее предложение для участников. К тому же в процентном соотношении не, так много, не такой это большой пласт населения буквально конечно взять у нас есть аудиторы есть там бхсс ну, в современном виде да есть прокуратура прокурорскую проверочку быстро спокойно интеллигентно выемка документов туда-сюда семь лет с конфискацией мало ли как бывает по-разному бизнес ну, ведется да. но мне кажется не хватает справедливости не на да дорогу страховые компании просто закрывают если они законодательство не соблюдают то есть есть их исключают из реестра там и реестр специализированный по должна соответствовать страховая а компании просто исключают они не вообще, могут вообще что заниматься. на этот год давай вот э, финалу да говоря что важно знать каждому автогористам в этом году на твой взгляд самые важные вещи которые он должен иметь в уме держать в уме сейчас самые важные э, с точки э, зрения законодательной инициативы вообще с точки зрения безопасности если есть возможность застрахуйтесь показка и заплатите вообще вот такую сумму Ну, потому что там, по крайней мере, все честно Ну, то есть Ну, очень дорого Ну, дорого, да То есть нужен какой-то компромисс между... Из каких инициатив, дорожных правил, что-то изменения какие-то ждут, не ждут нас? Вот такое тоже важное, общероссийское Ну, вот увеличение приложения, которое... Приложение, которое позволит на вас, так сказать, просигнализировать С одной стороны... Да, как бы это какие-то. С другой стороны, есть отдельные товарищи, Знаешь, которые. Так, когда я думаю, что вот для борьбы с автохамством, наверное, это хорошо. Ну да. А когда я представляю, что вот есть сутяги, которые вот за миллиметр там колесо тебя. Там засудят. засудят, да, вот это тоже противоречие. Ну, с другой стороны, вот я когда ребенок у меня на коляске был, были товарищи, которые вот прям просто в наглую там ставят, перекрывают проход, допустим пешеходный. А если с да, не выйдешь идет женщина, не проедешь. Никак. Ты знаешь, мир полон противоречием. И в принципе какого-то законного механизма что-то с этим сделать нет. Потому что даже если ты позвонишь в ГАИ, они скажут «выедем» и приедут через… или не приедут. – Или не приедут, там три машины на город мотаются, когда им доехать. – То есть с одной стороны хорошо, с другой стороны перегибов не избежать. – Ну, есть же решение, например, запретить в России машины частные. Все. – Ну, да. – И все, люди спокойно, умиротворенно живут. – Это из разряда… – Все ходят пешком и ездят на общественном транспорте, это же мечта. — Кстати, вот эти стратегии развития транспортного у нас на это и направлено, ну, в крупных городах, по крайней мере. — Переход на общественный транспорт. — Переход на общественный транспорт. — На общественный. — Ну, опять-таки, не знаю, насколько это реально, в принципе. — Андрей, тут есть большой запрос, большой запрос от наших читателей, подписчиков, кстати, не забудьте поставить лайк, подписаться на нас, на канал Андрея Довикова. у него тоже там забавно бывает. Значит, запрос про... на проанализировать импортозамещение автомобильной теме. Uh -huh. Можешь ли ты на следующий наш эфир подготовить какой-то такой анализ, чем мы сейчас импортозамещаемся, как это происходит, uh -huh. какие марки машин идут на смену? Ну, например, ты «Москвич-3» хочешь купить? Нет, он дорогой очень. Вот подробнее... он, он 2 миллиона стоит. Вот подробнее расскажешь мне про «Москвич-3». А, москвич вот новый, который на базе... Ну, Китая. Вот она, он, по-моему, от 2 миллионов. Да, и думаю. выше. Но вот поподробнее, почему ты не хочешь Москвич 3? Ну, потому что от 2 и... миллионов можно купить. Я лично склоняюсь к японскому автопрому. Я лучше привезу себе прекрасные автомобили. А сейчас на них за... там барьеры, барьеры, барьеры. Mm -hmm. Нет? А Япония нет. пока еще... Пока еще, Кстати, Япония вот на Дальнем Востоке импорт японских автомобилей вырос чуть ли не из 2 В общем, автопром. ребят, следующая наша встреча с Андреем Авдовиком будет mm -hmm. посвящена... «Автоимпортозамещению». Mm -hmm. Иранские, индийские прекрасные машины – Китай, свежий, бодаж, свежебитый. Бодаж, бодаж, кит... кут. Свежебитый Китай. В общем, куча предложений электромобильных модификаций. Вот об этом, обо всем мы обязательно поговорим. Следующая да. наша встреча, это где-то месяц через два, мы так периодически встречаемся да. и вникаем, что же происходит в мире машин. Ну, а вы опять, повторюсь, держите с нами связь, пишите комментарии, мы их переадресуем Андрею. Ставьте лайк и с вас репост. Спасибо, что были с фатпостом. Андрей, спасибо большое. Спасибо.